Все так любят там возмущаться какой-нибудь чернокожей русалкой. Где-то найдут какую-нибудь африканскую постановку Анны Карениной, и там черная Анна Каренина. Чего вас смущает-то? Чего вас бесит так, да? Ну вот черная Анна Каренина, окей. Начнем с того, что они популяризирует э, произведение в Африке. Произведение нашего автора, нашего соотечественника. Это прекрасно. Чем больше распространяется э, великая литература, русская литература по миру, э, тем лучше. И Пусть они делают постановку, не знаю, с лягушками Анны Каренина, мультик. Что в этом плохого? Всякие экранизации только подстегивают интерес к произведению. Даже дурацкие экранизации. Когда говорят, что плохая экранизация, недостойная оригинала, пусть будет много плохих экранизаций. Пусть люди при этом выходят критики и кричат, это недостойная экранизация. Это нормально, это только пробуждает интерес к произведению. Произведение умирает, если о нем не говорят, не пишут, не снимают, не обсуждают его. Его забывают: у вас остаются там какие-то литературные критики, знают, никто его не читает. Да? Вот, поэтому это здорово. В крайнем случае, в крайнем случае, если тебя это так раздражает, ну просто не ходи, не смотри. В наручниках тебя ведут, показывают тебе ту несчастную русалку чернокожу. Никто не заставляет, сиди дома и смотри улицы разбитых фонарей.